Доброго времени суток, я Игорь Черноусов. приветствую вас на втором уроке пошагового мини-тренинга автоматизация Skype за три шага. Сегодня у нас второй шаг, второй урок. Сегодня на уроке мы с вами познакомимся с замечательной программой, которая называется Pamelo for Skype. Это очень многофункциональная программа. Но мы познакомимся с действиями, которые позволяют нам записывать разговоры в скайпе, делать красивые статусы для нашего скайпа, чтобы выделяться среди списка контактов и использовать функцию автоответчика, чтобы имитировать, как будто вы всегда в сети и общаетесь с своими клиентами. Также мы сегодня с вами познакомимся с еще одной замечательной программой. Эта программа называется Clonefish. Это также очень многофункциональная программа для Skype, но от этой программы нам потребуется только одно: как с помощью этой программы включить перевод текста, то есть включить онлайн-переводчик. Тоже полезная функция, когда вы общаетесь с какими-то зарубежными своими клиентами. И также сегодня на занятии мы с вами познакомимся с программами я забыл их анонсировать, с программами, которые позволяют парсить логины скайпов из социальных сетей конкретно из контакта. То есть эта программа позволяет выдернуть из групп вконтакте, из целевых групп вконтакте логины скайпов. Очень удобная вещь. То есть сегодня мы с вами будем заниматься такими подготовительными действиями для того, чтобы перейти к заключительному шагу, это к массовому добавлению контактов, когда люди будут добавляться к вам в скайп. С красивым статусом они будут понимать, кто вы и зачем вы их добавляете. Вот. И также мы с вами будем рассылать сообщения по логинам Skype. Но чтобы нам что-то рассылать, нужно эти логины иметь. И вот сегодня на занятии эти логины мы с вами получим разными способами. Итак, начинаем. Первое, что вам необходимо сделать, это по ссылке, которая находится у вас в дополнительных материалах, скачать себе на компьютер программу Pamela по Skype и еще несколько полезностей, которые находятся в этом архиве. Как это делать, я показывал на первом уроке. Сложного тут ничего нет. Скачиваем архив, разархивируем этот архивчик и папочку, которая называется Sendex2. Просто берете эту папочку и копируете, ну, например, на диск С вашего компьютера. Вот такая папочка у вас должна получиться. В этой папочке находится много чего полезного. Мы обо всех этих папках сегодня с вами поговорим. Начинаем с папки, которая называется Pamela for Skype. Это программа лицензионная, то есть она защищена лицензионным ключом. Поэтому вы можете, конечно, эту программу купить, либо использовать ломаную версию, которую я вам дал. Значит, для того, чтобы грамотно установить ломаную версию, пожалуйста, почитайте инструкцию. Инструкция очень простая, то есть устанавливаете саму программу, затем заменяете исходный файл файлом таблетки, и программа начинает прекрасно работать и не требует у вас никакого ключа. Значит, После установки у вас... На рабочем столе, скорее всего, появится вот такой вот ярлычок. Вот такой красивый ярлычок для программы Pamela for Skype. Обратите внимание, у меня сейчас запущены два скайпа. В один кто-то тут постоянно пишет. Пожалуйста, запомните, если вы хотите работать с программами автоматизации, вам на компьютере нужно оставить один скайп. Ну, вот за все приходится платить. Почему? Потому что любая программа автоматизации пытается обратиться вашему скайпу и получить к нему доступ вот типичная ошибка, которую допускают новички, они не знают что нужно программе разрешить доступ к скайпу и программа у них просто-напросто не запускается а когда запущены два скайпа у многих программ автоматизации просто-напросто голову сносит, они не понимают каким скайпом они могут упрощать, управлять Поэтому я сейчас из одного скайпа, из своего основного выйду и будем с вами терзать только, что новый сделанный скайп. Нажимаю выход из скайпа, выхожу и у меня на компьютере остается один скайп. Вот теперь смотрите, я начинаю запускать программу Pamela. Вот Видите, она у меня запуск... запустилась и начинает мигать значок скайпа. Вот что хочет программа Pamela. Она хочет, чтобы вы разрешили доступ. Если вы не нажмете на кнопочку ⁇ Дать доступ ⁇ программа не запустится. Как только вы разрешили доступ к программе, она начинает работать. И вот рядом со значком Skype появился значок программы Pamela. Значит, как я уже говорил, эта программа лицензионная. И первое, что вы должны сделать, это отключить обновление. Вам необходимо войти в инструменты, выбрать настройки и убрать галочку проверять наличие обновления. Потому что если программа у вас обновится, она у вас перестанет нормально работать. Эта программа выполняет очень много полезных функций. То есть колоссальное количество действий может эта программа делать со скайпом. Первое, конечно... Полезная вещь это записывать звонки. То есть если вам кто-то звонит, программа помыл открывает окошечко и предлагает вам записать этот звонок. Если вы нажимаете «Да», то весь ваш разговор записывается, и вот здесь у вас будут храниться все ваши записанные разговоры, которые вы можете прослушивать, либо, если они вам не нужны, просто можете брать их и удалять. Это первая очень полезная вещь, потому что довольно часто какие-то разговоры, которые вам нужны, консультации какие-то, да, вы можете записать себе на компьютер и потом спокойно прослушать, что вам там пытались рассказать или объяснить эта функция включается автоматически она не требует никакой настройки вторая функция наиболее интересная это редактирование вашего статуса значит статус skype отображается вот на главной страничке вот видите под учетной записью вы здесь можете что-то написать вот ваше настроение и так далее можно конечно делать непосредственно из самого скайпа но здесь нет возможности хорошей делать какие-то красивости привлекающие внимание все это можно сделать с помощью программы по мы закрываем по малу выбираем инструменты и нам нужен редактор rich mod это и есть редактор который редактирует ваши статусы тут все очень просто как в обычном скажем так текстовом редакторе вы можете работать как с обычным текстом то есть устанавливать жирность заставлять текст мигать менять цвет этого текста вот видите и самое интересное вы конечно можете вставлять ссылки то есть если у вас есть какая то нужная вам ссылка для продвижения я еще раз говорю я активно продвигаю свои вебинары да я сейчас просто-напросто возьму ссылку на свой вебинар и эту ссылочку внесу в статус своего Skype. Приглашаю на вебинар. Чтобы ставить ссылочку, я выделяю текст, который у меня будет ссылкой. Нажимаю на кнопочку «Ссылка», вот текст ссылки и сюда просто вставляю свою ссылочку. Вот у меня получился вот такой вот статус. Можно, конечно, еще какие-нибудь мордочки сюда добавить. Ну, тут все на ваше усмотрение. Как только статус Skype у вас сформирован, вам необходимо его загрузить в Skype. Вот обратите внимание, вы можете загружать статус и Skype, и редактировать. Это вам первая кнопочка. Получить из Skype. А нас интересует вторая кнопочка, загрузить в Skype. Я сейчас нажимаю на эту кнопочку, и данный статус загружается в мой Skype. Давайте это проверим. Вот видите, как у меня получилось. Приглашаю на вебинар. Приглашаю мигает вебинар, это у меня ссылочка. Если кто-то будет нажимать, то люди будут попадать на мой рекламируемый или продвигаемый ресурс. Значит, очень рекомендуется статусы вашей менять более-менее регулярно. Для чего? Потому что вы прекрасно знаете, что на главной страничке вот здесь будут отображаться статусы ваших друзей. В том числе и будет отображаться ваш статус, ваше настроение. Так, следующая функция программы помыла это настройка автоответчика. Значит, автоответчик запускается достаточно интересно. Инструменты, помощник и текстовые ответы. Вот здесь вы можете написать... Какой-то текстовый ответ. Этот текстовый ответ будет отсылаться людям, которые вам будут писать сообщения, когда вы находитесь в тех состояниях, которые вы отметили галочками. Вот у меня практически во всех состояниях работает автоответчик, и я вам рекомендую сделать то же самое. То есть, кто бы мне ни писал, автоответчик отсылает сообщение, сообщение вот такого типа: "Мой новый Skype dvd Варена, добавляйтесь". И стоит вот такая вот команда для быстрого добавления в Skype. Это одна из команд, это ссылочка получается в сообщении, нажимая на которую, люди могут быстро добавиться ко мне в Skype. Если хотите, можете использовать эту команду, я также размещу в дополнительных материалах к данному уроку. И закрываем помощника. Все, автоответчик настроен. Пока у вас работает Skype, пока у вас запущена программа по кто бы вам ни написал, она будет отсылать такие сообщения. Благодаря вот этим вот нехитрым действиям мы с вами оформили наш Skype и на те сообщения, которые вам будут отсылать люди, вы будете хотя бы что-то отвечать. Хуже всего, когда люди вам пишут, а вы не отвечаете. Это будет очень хорошо работать, когда мы с вами будем массово добавлять контакты в ваш скайп. Люди будут спрашивать, зачем вы добавляетесь, и ваш автоответчик им что-нибудь напишет. Ну, конечно, вот здесь нужно подумать над тем сообщением, которое будет отправлять ваш автоответчик, чтобы сразу не отпугнуть людей. Так, следующая программа, которая нам потребуется, это программа CloneFish. Эта программа является свободно распространяемой. Вы ее можете скачать с официального сайта. Ссылка будет, опять же, дополнительных материалов. Вот такая вот программулька. Заходим на страничку download, закачка и скачиваем последнюю версию этой программки. Программка запускается очень просто, то есть без всяких сложностей. Вот я сейчас ее запущу. Значит, Вы ее можете спокойно обновлять, если хотите, хотите не обновляйте. Почему? Потому что программа, конечно, очень серьезная. Много чего делает. Очень много чего делает. Но нас интересует только одно. Это установить переводчик. То есть включить, включить перевод. Вы можете выбрать, какой будет переводчик использовать. Google Переводчик, Яндекс, Prompt, если он у вас состоит. Ну, давайте выберем стандартный Google Переводчик. Что теперь будет происходить? Когда вы будете писать какие-то сообщения на русском, программа Clonefish будет переводить. Бывает очень полезно, если вы не владеете языками. Но на этом, конечно, возможности этой программы не заканчиваются. Эта программа может делать колоссальные вещи, в том числе она может и э, рассылать сообщения. Но как с помощью этой программы рассылать сообщения, я вам не буду показывать, потому что у нас для этого будут две профессиональные программы, о которых я вам расскажу на третьем уроке. Это программа Sendex, моя любимая, и кому нравится, можете пользоваться RoboCenter. Хотя Clonefish тоже позволяет осуществлять рассылку по контактам вашего Skype. Причем делает это очень качественно. Лучше, чем некоторые самодельные версии, я говорю о RoboCenter. Итак, наш Skype заряжен, оформлен, настроен автоответчик. Теперь перед нами стоит основная задача. Как же в наш Skype добавлять контакты? Как вы понимаете, мы будем делать это с помощью специализированных программ о которых я вам расскажу на третьем заключительном уроке но чтобы добавлять какие-то контакты в skype вам необходимо эти контакты иметь то есть они у вас откуда-то должны быть вы их должны откуда-то получить существует несколько способов добычи контактов или логинов для для вашего скайпа можно конечно пойти по сложному пути которым пользуются профессионалы есть специализированная программа которая называется Atomic Email Hunter эта программа выдергивает скайпы с любого сайта то есть вы этой программе указываете адрес сайта и она оттуда начинает выдергивать электронные адреса а потом с помощью программы Skype Magic, вы начинаете эти электронные, из этих электронных адресов выдергивать скайпы. Вот такая вот схема работы. Тут еще есть один промежуточный вариант, когда вы должны проверить ваши электронные адреса на их валидность. Это можно делать с помощью программы email почта, а лучше сделать с помощью сервиса e-mail почты, которая находится на сайте этой программы. Но это длинный, длинный способ, и я вам не буду его рекомендовать. Это для тех, кто хочет набирать какие-то уж чересчур специфические контакты в какой-то уж очень низкой теме. Почему? Потому что если вы хотите получить эффективность от вашего скайпа, у вас должны быть контакты, которые интересуются вашей темой. Например, если вы будете продвигать через скайп, например, фитнес-студию, йоги, да у вас должны быть контакты людей, которые этим интересуются. То есть не надо туда загружать контакты сетевиков или каких-то там людей, которые чем-то торгуют. Им, скорее всего, это будет мало интересно. Вам нужны контакты людей, которые оставляют свои координаты на сайтах, посвященные фитнесу, йоге и тому подобное. Вот тогда вот эти вот две программки и еще промежуточный сервис позволяют вам, конечно, долго и нудно выдернуть прям целевые контакты. Но я вам покажу другой, более простой способ. Пожалуйста, подождите, все сейчас можно делать легче и проще. Во-первых, я вам дам вот в этой папочке сэндекс, которую вы скопировали, я вам дам уже готовые, подготовленные и разделенные по 100 штук контакты Skype. Почему именно по 100 штук? Я вам расскажу, когда мы будем говорить о именно автоматическом добавлении контактов. Тысяча контактов вы получаете от меня в подарок. Эти контакты все живые, все валидные, ими можно пользоваться. Но... Вот если мы вернемся именно к целевым контактам, а я вам даю контакты сетевиков и MLMщиков, то есть контакты на людей, которые, ну, возможно, не соответствуют вашему, вашему бизнесу. Как же нам по-простому нарыть контактам именно целевых? Проще всего это сделать, это выдернув эти контакты из целевых групп в социальных сетях. В первую очередь, конечно, из любимого контакта. Дело в том, что для контакта написана программка, которая именно этим и занимается. Вы все эту программку получите, причем получите версию, которая не привязывается к компьютеру вам ее нужно будет просто запустить хотите для удобства можете создать ярлык и точно так же как для скайпа вытащить его на рабочий стол Это программка старая я вам покажу новый вариант этой программки и вы посмотрите как это работает Значит, запускаете эту программку вводите данные по вашему аккаунту его логин и пароль нажимаете на кнопочку разрешить то есть вы разрешаете этой программы управлять вашим аккаунтом вот такая простенькая программка видите еще раз говорю, это самый первый вариант парсера, парсера скайпов из социальной сети ВК. Но она не привязывается к компьютеру и будет работать у вас 100%. Что вам требуется? Вам требуется вписать адрес группы. Я уже подготовил адрес группы вот такой, то есть здесь у меня адрес группы участников тренинга Сергея Грань. Вот когда вы будете подбирать группу вам нужно обратить внимание на следующее, чтобы группа, во-первых, соответствовала вашей целевой аудитории. И посмотрите, пожалуйста, живая эта группа или не живая. Потому что основная проблема со скайп-контактами, это когда вы начинаете добавлять себе в скайп контакты людей, которые уже этими скайпами не пользуются или вообще не пользовались никогда. Поэтому, когда вы выбираете группу, посмотрите, идет ли в этой группе обсуждение, то есть живая эта группа или не живая, то есть реальные там люди или там просто какие-то фейки. Вот группу, из которой я сейчас буду выдергивать, она реально живая, потому что это закрытая группа, и это тренинг. Поэтому если, конечно, у вас есть доступ к таким закрытым группам или у ваших знакомых, вы попросите просто у своих знакомых адреса этих групп, и из них выдергиваете скайп-контакты. Это реально живые люди, которые еще и деньги заплатили, и которые однозначно имеют скайпы. Значит, вы можете, конечно, уточнить страну, если это вам важно, но я бы не уточнял. Сейчас она будет выдергивать из всех стран. Можете также уточнить город, из какого вы хотите. Вот. Можете уточнить возраст, показать пределы. То есть, все это делается для того, чтобы выбрать именно целевые контакты. Я ничего уточнять не буду. Меня интересуют все скайп-контакты из группы Сергея Грайд. Что мы делаем дальше? мы просто нажимаем на кнопочку искать значит программа задает вам вопрос скажите мне куда будем помещать наши skype контакты как этот файл будет называться я назову его skype грань на рабочий стол и нажму кнопочку сохранить вот сейчас пошел процесс выдергивания или парсинга этих контактов. В зависимости от группы, от производительности вашего интернета, это может занять какое-то время, либо пройти очень быстро, как у меня. Вот я сейчас это закрою, перейду на рабочий стол. И вот он текстовый файл, в котором у меня собраны Skype контакты учащихся или людей, проходящих тренинг у Сергея Грань. Значит, как я уже говорил, это живая группа. Здесь адекватные люди взрослые. Но все равно скайпы, которые выдергивает вот эта старая версия программы, она, они не всегда чистые. То есть вы можете увидеть скайпы с названием ⁇ не дам, никогда, не знаю ⁇ и так далее. Либо вот такие вот скайпы с дефисами. То есть вам придется пройтись по данному списку и его ручками почистить, удалить из этого списка уже однозначно не работающие скайп-контакты. Конечно, лучше всего сделать это, загрузив данный файлик в Excel и воспользовавшись функцией Excel сортировки. Тогда все скайпы, у которых непонятные имена, будут выгружены либо вверх, либо вниз, в зависимости от вашей сортировки. И вы можете быстренько что-то уж совершенно левое и ненужное обрезать. Ну вот, например, что-то вот типа такого но здесь довольно чистые все контакты и не так их много оказалось как я думал поэтому я вот их быстренько прошелся руками и почистил этот файлик вот все что я получил я получил файл со skype контактами живых людей которые сейчас проходят тренинг у сергея игратьь вообще-то вообще-то оставить это одним куском я бы вам не рекомендовал почему потому что сразу за один раз загружать много контактов нельзя то есть как вы узнаете на следующем занятии не больше ста контактов за раз можно подгружать а общий а максимальное число загружаемых контактов за день во все ваши скайпы вы можете вести и лучше всего вести два скайпа сразу не может превышать 300 поэтому вот этот вот файлик вам можно порезать. Это можно сделать с помощью специальной программки, которую вы тоже получите. Она у вас находится вот в папке вместе с помелой программой парсинга и с базой уже готовых, порезанных скайп-контактов. Эта программа называется Kate WordKeeper. Эта программа просто разряжает файлы на нужные вам куски. Если не хотите разбираться с этой программой, вы можете порезать эти этот файл руками но для этого вам конечно лучше установить на свой компьютер программку которая называется notepad++ а почему дело в том что эта программка просто нумерует строки и вы можете спокойненько вот так вот выделить например 100 первых скайпов и просто напросто взять их вырезать из этого файла создать новый файл и скопировать в него вот эти вот первые 100 контактов обратите внимание они скопировались в отдельном окне взять эти файлики и сохранить например с именем skype грань 1 вот. закрыть эту папочку потом взять вырезать следующие 100 то есть выделить следующие 100 и также их вырезать опять же создать новую вставить и сохранить например уже skype грань 3 то есть два извините закрыть и повторить эту операцию столько раз сколько вы нарезали контактов конечно руками менее удобно но возможно кому-то будет даже проще вот таким вот образом как я уже сказал программу которую вы получаете от меня парсинг контактов эта программа старая современная версия программы которую я вам к сожалению не могу дать выглядит вот так эта программа уже выглядит по-другому, у нее больше возможностей, она собирает скайпы не только из группы она из аккаунтов, из лайкнувших, то есть возможности выдергивать скайпы у нее, мягко говоря, побольше. Она позволяет убирать одинаковые скайпы, например, из двух файлов сравнивать. Эта же программка позволяет просто-напросто резать вам эти файлы на нужное вам количество вот вы можете открыть файл который я сейчас сделал вот skype игрань общий файл да сказать куда размещать например в Quiz Group, да, и сказать что я буду резать по 100 и нажать разбить все оказывается я выдернул 500 контактов вот видите у меня разрезалось на 5 файлов вот все произошло за доли секунд. Но вот так вот работает современное программное обеспечение. К сожалению, эту программу я вам дать не могу. Почему? Потому что она привязывается к компьютеру. Но эта программа, как и вот все программы, которые я вам показываю, они продаются Михаилом Стоевым вместе вот с утилитой для Skype. Все это идет как бы бонусом. Поверьте мне, стоит это относительно недорого. Для большинства людей просто смешные деньги. Но эти программы стоят того, потому что Михаил все это сам устанавливает и рассказывает, как ими пользуются. Ну, и я тоже могу об этих программах вам рассказать. Итак, друзья, что же мы имеем? Мы имеем настроенный skype с установленной программой-автоответчиком. Мы уже имеем набор skype контактов либо целевых которые вы сами понадергали, либо контакты, которые я вам дал. И можно приступать к заключительной части, это добавлению контактов в ваш скайп. Я вам расскажу о политике, как это надо правильно делать, чтобы вас не забанили, И будем переходить к рассылкам. Но все это будет на нашем заключительном третьем занятии. Что же вам нужно сделать в качестве отчета к этому уроку? Вам необходимо установить на свой компьютер, скачать и установить программу Pamela, настроить себе автоответчик, сделать себе красивый статус в скайпе, вот установить программу Парсер и напарсить себе контактов из ваших целевых групп, почистить эти контакты. Да? В отчете к этому заданию, пожалуйста, напишите, какое количество skype контактов вы подготовили к загрузке. Целевых. Пожалуйста, подберите хотя бы 500-600 скайп-контактов по вашей тематике. Убедительная просьба, если у вас есть какие-то пожелания по проведению тренинга, пишите их, пожалуйста, вместе, вместе с отчетом. А также у меня к вам очень убедительная просьба поделиться в социальных сетях этим уроком. Просто нажмите на кнопочки последовательно в тех социальных сетях, в которых вы зарегистрированы. И поделитесь. Буду вам очень признателен. Выполняйте задание, пишите отчет и получайте заключительное занятие нашего мини-тренинга. Большое спасибо. Всем до свидания.